Доброго времени суток, гости и подписчики моего канала. Сегодня мы поговорим о разновидностях 10 рублей 1992 года. Как вы знаете, СССР развалился в 1991, старые монеты устарели и теперь надо было делать новые. И Центробанк России решил выпускать не копейки, а рубли. Появилось много новых монет... Номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. Сегодня мы с вами поговорим об одной из монет, о 10 рублях 1992 года. Выпускались в время монеты на Ленинградском и Московском монетном дворе. Для начала рассмотрим разновидности Московского монетного двора. Стоят московские 10-рублевые монеты не больше 100 рублей, за исключением одной монеты. Эта монета представляет из себя дорогостоящие разновид, заготовленные остальной заготовки. Поднять из какого материала изготовлена десятка очень просто. Сталь, в отличие от медно-никелевого сплава, протягивается магнитом. Стоимость магнитной 10-рублевой монеты 1992 года Московского монетного двора на аукционах достигает до 25 тысяч рублей. В Ленинграде в 1992 году монеты чеканились с клеймом LMD. Имеет несколько вариантов исполнения как лицевой, так и оборотной стороны стандартных десяток, но особенно редких среди них не найдено. Стоимость самой обычной монеты Ленинградского монетного двора обычно не превышает 10 рублей. Гораздо больше интереса имеет биметаллическая 10-рублевая монетка. Она выпущена по образцу 1991 года, но на ней стоит дата 1992 она редко и высоко оценивается на аукционах. За биометаллический экземпляр ленинградского монетного двора без потертостей вам могут предложить до 20 тысяч рублей. Также известны монеты на нестандартных заготовках. Есть монеты, которые, ну, 10 рублей, то есть которые были изготовлены на заготовке для 1 рубля. Есть такие же монеты, которые изготовлены на заготовке для 15 копеек Советского Союза. Стоимость таких 10-рублевых монеток очень высока, и она может составлять несколько десятков тысяч рублей. И поэтому сейчас данные монеты выявляются, поскольку их не так уж и много, но все же они есть. Различать их можно по весу, цвету, а также стандартным размерам. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Иван Нумизмат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если эта информация была для вас полезна.